И всем привет, с вами я Настя, сегодня мы будем проходить паскальный ивент, это будет вторая часть данного квеста, а если ты захочешь поиграть со мной, то все ссылки на скачивание игры я оставлю в описании под этим видео. Также не забудь при регистрации ввести мой промокод NESTY, который даст тебе 50 тысяч рублей при достижении пятого уровня и целых 100 тысяч рублей при достижении 10 уровня. Ну а мы начинаем. Наш квест начался с посещения Кирилла, который находится на спавне в городе Южной. Кирилл послал нас к священнику, который стоит возле храма в городе Арзамас, напротив набережной. Итак, вот он наш отец Серафим. В общем-то, нас послали на лесопилку, отправляемся туда. И здесь мы нашли нашего Лесоруба. И этот Лесоруб отправил нас очень далеко в Южный. Где воинская часть загружала себе патроны, здесь и находится наш персонаж. Коляр Степан не сказал, куда нам ехать, но мы поняли, что нам нужно направляться в храм. Мы снова посетили отца Серафиму. И потом мы поехали на шахту, где и стоял наш кузнец Григорий. С ним мы договорились, теперь возвращаемся к храму, к нашему отцу Серафиму. Серафим сказал нам ехать в Лодкарина, где мы найдем девушку Викторию. Недолго катаясь по Лодкарину, мы нашли Викторию, ура! Она попросила нас съездить в Форт. Мы направляемся туда. Итак, здесь, справа от уезда, стоят контейнера, к которым нужно подойти и забрать то, что требуется. А теперь мы снова отправляемся в от Латкарина к девушке Виктории. Итак, решив все дела с Викторией, она направила нас к Серафиму. Мы направляемся в храм. Итак, после разговора с Серафимом, мы отправляемся к работнику в мастерской, который находится тоже в ЖДМЗе на перекрестке. Работник в мастерской сказал поискать детальную мусорки, куда мы сейчас и отправляемся. На мусорке были красные чекпоинты, по которым тебе следует пройти. Но ну, в а первый раз, когда я сюда пришла, чекпоинтов красных у меня не было. Поэтому если у вас будет такая же проблема, я советую вам просто переподключиться к этой игре. Итак, мы в итоге нашли деталь и отправляемся обратно к нашему работнику в мастерской. В мастерской работник нам сказал отправляться в храм к Серафиму. Ой, кажется, нам опять в дальний путь. Это город Южный. И это там, где женится и проводят свадьбы. Да-да, это церковь. Отправляемся туда за книгой священников. Итак, сама книга находится в здании, если вы будете ее искать, то ищите именно там, где нашла ее я. Теперь мы обратно возвращаемся к нашему священнику. Я бы хотела напомнить, если ты не подписан на мой канал, то сделай эту красную кнопку серой. Также не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Но мы тем временем последний раз посещаем нашего священника. Ура! Мы прошли вторую часть квеста. Я надеюсь, я тебе как-то помогла данным видеороликом, поэтому из себя подписка, лайк, комментарий. Ну и спасибо тебе за просмотр данного видеоролика. Я желаю тебе удачи и пока-пока.